Значит, рассказывай, еще будет. Давайте я сразу возьму. Вот здесь, вот в месяц. Тихо, не олимпи меня. Дай сказать. Вот здесь вот пирог. Половину мы с друзьями сегодня утром съели. Сегодня ночью сами готовили, честно. Сказать, что он фантастически вкусный, это, это ничего не сказать. Это пипец этот пирог. Жалко. А, фрукты, кстати, смотри. Мы сами сегодня ночью собирали на огороде. А вот так Что ты там фотоешь? А, ты уже несешь туда телефон. Не, ну надо какая зайка, а? Кать, сделай меня потише. Второй, второй ролик слева. На пути, Второй слева. Чуть-чуть Чем -чем тише. Выберите одного человека из своего... Как это называется? Субфилиала? Одного регионального директора по какому принципу не знаю, может ли он самим это сказать. Либо того, кто самый большой поставил в по количеству применений. Либо самые маленькие, но это Либо того, кого хочется, больше всего поддержать, типа пожелать им удачи. Либо что-то этом роде. Но если ты такое не ешь, мало ли, на диете. Или думаешь, мало ли, что на вашу задачу приготовил. Фиг он У нас там четверо, правда, готовило, все будет. Кроме меня остальные, правда, быстро готовят то тогда ты можешь просто сказать своему директору что «Спасибо! Кушай сам!» Он сразу все съест, потому что на самом деле они посмотрели, как это штука выглядит, они ее уже хотят. Ну, в общем, как-то так. Вы на тебя отковыриваете? Идите, в общем, запихивайте. Побольше ягодок на бороду. Она уже решила, что это почему-то ей. Аккуратно, надо другой Еще нормально, нормально. Там даже в кашу все равно вкусно. Миш, последний? Внимай, внимание, смотрите, в африке на поступил. Он подождал, пока все возьмут по чуть-чуть. Нет, это слишком. Вот еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть. О, отлично. Молодец. На местников герой. Просто герой. А есть, кто-то А кто ел? Ты ела? Нормальная тема? Ел? Я обалдею с этого пирога, вообще, кошмар. Мяли там какие-то печенья юбилейные, мы топтали там час. Один там толок. А Миша, смотри, жует что-то. зайка какая но проверим. Даешь письменный вопрос? Я считаю, если кто-то Сузаф такой, ну вас нафиг с вашей скромностью, молчи. Сказали, даешь? Что? Круп ты представлял? Кому еще? Бус. Все, короче. Иди, даешь, короче, на месте. Все, у них какие-то особые отношения, начинаю волноваться злоту. Все, зайдите, спасибо большое.